Так, инсайты курса. У меня тоже много инсайтов, много эмоций. Раньше я думала, что действительно коммуникация — это только новости. Я думала, что это как быстро мы доносим новости, как, как качественно информируем их, то есть насколько правильно говорим. Но после курса я поняла, что мы не просто доносим новости, мы влияем на поведение сотрудников. И основная цель, всегда себе повторяю, не просто рассказать что-то, а получить реакцию и действие. А также для меня очень важно было, что мы измеряем качество коммуникации не в количестве выпусков дайджеста, не в количестве новостей, которые мы выпускаем, и не в количестве проведенных мероприятий. И вот всегда себе теперь вот эти три правила выписываю и задаю себе такие вопросы то есть как повлияли коммуникации на бизнес. В рамках этого проекта тоже могу себе задать в конце года вот эти три вопроса. Повысилась ли эффективность труда и взаимодействие между отделами, увеличились ли результаты работы внутри отделов и были ли достигнуты поставленные цели. Если все ответы на эти вопросы да, то значит коммуникация была эффективна и коммуникация была выстроена правильным образом. А, ну, собственно, и все. Меня зовут Виктория, всем спасибо. Всем спасибо. Курс для меня был вообще супер. Полезен. Виктория, и вам спасибо. Вот прям отдельный респект и уважуха за прям хорошо проработанные KPI и способы измерения, и за фокус на бизнес-результаты. Всегда прям очень много усилий тратим на то, чтобы нашим коллегам там из коммуникации, из HR объяснить, что это важно. Потому что все всегда жалуются. Ой, на нас бизнес не обращает внимания. Ой, там мы для бизнеса на втором месте. Я говорю, ребят, пока вы не показали, как ваши труд влияет на результаты бизнеса, так и будет. Ну, то есть, как только вы бизнесу показали, смотрите, вот мы денежку заработали, вот мы денежку сэкономили, да. бизнес сразу вас начинает любить. Поэтому, да, друзья мои, обязательно делайте все, как Виктория, и вас бизнес будет любить. Ставим видео лайки.